Привет, друзья! Меня зовут Олег, и я приглашаю вас на тренинг по агитации. Если вы хотите улучшить свои навыки агитации на улице или агитации от двери к двери, приходите. Мы будем говорить о том, как научиться эффективно входить в контакт, строить убедительные аргументы и работать с возражениями. Если что-то из этого вам интересно, приходите в штаб Алексея Навального в Санкт-Петербурге по адресу Вознесенский проспект 33 в 16.00 9 сентября, уже в эту субботу. До встречи!